я, Твой вайб не подходит мне Ведь токсичность тут не в моде Нет, ты лови мои мелодии без тебя все происходит Я на душе так прекрасно С Богом будто общался Ты душу продал за баксы Боже, ты проебался И не говори мне, что же делать Я поел грибы на огне последним, и не говори мне, что же делать. Я поел грибы на андромеде. И хотя мой тип шел будто в вечность. Я тот самый тип, что жт последним. Да мне сложно, но в баночке Pepsi-Cola Цель вижу, как будто компас Взорву, ведь я супер ново. Пусть скольззай на ракете трепещет за мне. Встречный ветер, ведь все, что хочу, получу я, ты спросишь меня. И не говори мне, что же делать Я поёл гриби на Андромеде И хотя мой тип шел будто в вечность Я тот самый тип, что жжет последним И не говори мне, что же делать Я поёл грибы на Андромеде И хотя мой тип шел будто в вечность Я тот самый тип, что шёл последним Я бегу вперед, не считаю время Выдыхаю дым на другой планете Я долго притворялся, избивая стены Не наполняют боль больше моих веществ И не вечно я буду, как внешний нам дарь вещи, я вижу ответы Ты все сбережения потратил на вещи Забива дым, я летаю Бэйби, не пломби, но ты тает Забываю, сам растворяюсь Я готов раскрыть тебе тайны На душе так прекрасно С Богом будто общался Ты душу продал за баксы Боже, ты фраевался И не говори мне, что же делать Я поел грибы на андромеде И хотя мой тип шел будто вечность Я тот самый тип, что жжет